Приветствую всех из Финляндии! Сегодня по горячим следам видео предыдущего опять же я читаю комментарии, кто-то пишет и так далее и вот один человек, там пару человек прокомментировало на что я хочу ответить более так скажем развернуто, то есть человек написал э, тема значит у нас была про сравнение пол по балкам деревянным или пол по грунту ну в общем финский вариант с бетонным полом и теплыми полами соответственно. Значит, он сказал, что в УШП очень сложно выдалбливать потом трубку теплого пола. То есть пол по балкам деревянным намного проще и ремонтно пригодней. Легче заменить утеплитель. На самом деле, конечно, я понимаю, что человек не особо-то разбирается в этой теме. Но пояснить не хочется. Я не хочу не ни обижать, ничего не... Ни... Как-то другое что-то донести. Просто смотрите, во-первых, я первое. Я не говорил про УШП, это первое. Я говорил про пол по грунту, либо по балкам. То есть в нашем случае это будет 80 миллиметров всего. УШП значительно больше. Там арматуры больше и так далее. Во-вторых, я, честно говоря, вот так я подумал, что нужно сделать, чтобы. Трубки, вода в трубке теплого пола замерзла. Если взять в условие, что я говорю о домах, о частных домах, а частный дом это подразумевается постоянное проживание. То есть это не дача и так далее. То есть вы живете постоянно. Если электричество где-то там поселок, пускай там, ну отключили, то вы будете прилагать все усилия и все возможности чтобы поддерживать плюсовую температуру. То есть, ну, как правило, если есть такие проблемы, то люди покупают себе генератор, то есть подключают его к сети, и все. Ну, отключили электричество. Ну, есть генератор. Ну, и хорошо. Ставят печь и топят печью. То есть, ну, есть разные варианты, поэтому я думаю, что это все-таки можно отнести в раздел фантастики. Для того, чтобы проморозить, вот именно в частном доме, но это нужно, там, я не знаю, морозы минус 20-30, наверное, чтобы были. И люди уехали из дома, неделю их не было. И неделю чтобы стояли эти морозы. То может быть, я не знаю, честно говоря, получится или нет так проморозить. Потому что сколько-то дней будет в любом случае при наличии хорошего утепления, о чем я говорю и в видео в предыдущем, кто не разобрался, вот там, где я вставку делал из проекта, там желтыми помечено специально. Это теплопроводность или теплосопротивление стен, пола, потолка, окна и двери. То есть вернитесь на видео назад и посмотрите эти значения. Какие здесь расчетные значения уже заложены. Значит, что касаемо заморозить воду. То есть по большому счету бетон будет несколько дней теплый, то есть температура все равно будет плюсовая. Потом он начнет остывать. Когда он замерзнет, бетон сам по себе, да, постепенно, то все равно вода находится в пластиковой трубке, и пластик он является тоже изолятором, теплоизолятором. То есть чтобы вот просто бетон заморозить, да, минус один бетон то вода не так быстро замерзнет в этой трубке. Я не беру крайности, которые э, вообще находятся, там плиту залили, трубки воду наполнили и так далее, и оставили на зиму. Конечно, там что-то может произойти. Но если у вас э, дача или еще что-то, то, как правило, если есть такие проблемы, то люди заливают незамерзайку в систему носителя теплового. То есть, в принципе, проблема сама по себе убирается. И то есть придумывать, выдалбливать, ну, выдолблють ну я не знаю. Я думаю, что навряд ли кто-то станет такой фигней заниматься, чтобы выдолбить трубки. Вот. Поэтому проще полностью стяжку поменять. Или... Ну, я не знаю, ну, мне кажется, что это какая-то странная ситуация. Вот. И, значит, еще один момент затронут был. Это вредно держать. Вредно для здоровья, когда ноги постоянно в перегреве находятся. Конечно, вот как раз-таки к тому, что насколько у нас рассчитывается теплопроводность или теплопотери на здание. Поэтому площадь пола, она огромная. И это большой теплосъемник, радиатор. То есть это не метр квадратный под окном стоит у вас, который нужно до 70 раскочегарить в минусовые, чтобы нагреть помещение а здесь просто площадь пола она большая из-за этого не нужны такие высокие температуры и на самом деле при хорошем утеплении дома у вас по большому счету вы особо то и чувствовать не будете сильно он просто будет как комфортный нейтральный скажем вот и все то есть 37 градусов ну, 36,6 у вас температура тела. То есть, по большому счету, если такая же будет температура пола, то вы, по большому счету, не почувствуете разницы. Просто будет вам не тепло, не холодно, комфортно. Если будет она 40, я не знаю, там чуть-чуть, может быть, будет как-то чувствоваться чуть-чуть комфорта. Но это не перегрев. Перегрев это когда у вас теплопотери, е-мое, блин, и вы пытаетесь теплым полом вытянуть ну, все остальное, и по нему ходить придется. То есть я где-то давным-давно был <смех> в одном санузле, в общем, по нужде <смех> пошел. В общем, мне пришлось перетаптываться с ноги на ногу, жарко стоять, горячо, <смех> горячо ногам. <на окон. смех> Неудобно, некомфортно, честно говоря, но ну, ситуация странная. Да, в этих, конечно, ну, в ситуациях, когда вот, вот так это работает, да, это кошмар, это перегрев. А так в обычном, в нормальном режиме, если все правильно посчитано, все правильно рассчитано и сделано, то никаких проблем и вот этой ситуации не будет совершенно. Это нормально. Вот. Значит, кто-то еще написал, что какая, ну, с вопросом, какая толщина полусухой стяжки. Блин, ребята, как вы так вот берете и фантазируете? Откуда вы взяли вообще про полусухую стяжку? Вот вы что-то пишите мне. А откуда вы это берете? Я об этом не говорил ничего. Я ни про УШП не говорил. Ни про полусухую стяжку не говорил. То есть у нас заливается бетон. Я вообще в Финляндии не видел полусухих стяжек, чтобы кто-то делал. Здесь всегда льют бетон. Тут разные бетоны есть. Есть жидкий бетон. Есть там вот замки бетонных плит проливают немного другим бетоном. Если будет это колонны, которая несъемная палубка, там тоже более жидкие используют. Он такой крупноватый песок, скажем. Это не щебень, но он, ну и не песок, вот такой, как для кладки. А крупноватый песок. И все. То есть, есть много решений, Все это делается и так далее. Но здесь полусухую не, не видал и не встречал. Так что, я считаю, я пояснил. Если кто не знал, то пожалуйста, знайте. На этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.